Мои дорогие, я много рассказываю о Матрице Судьбы. Много-много разных видео можете здесь посмотреть. Но сегодня, перед Новым годом, я хотела бы сделать для вас такой приятный момент и пригласить вас на разбор Матрицы Судьбы на текущий год. Я делаю для себя этот разбор. У меня здесь есть даже видео, в котором я рассказываю, насколько это точно проигрывается, да, что каждая энергия, каждая программа, которая входит, она очень-очень знаменитая. -очень Значимо, да? И когда ты знаешь, что тебя ждет в следующем году, когда ты знаешь, что какие-то моменты судьбоносные могут быть, да, и ты можешь, не понимая, что с тобой происходит, от чего-то отказаться, то лучше быть, как говорится, предупрежденным заранее и понимать, почему те или иные события входят в вашу жизнь. Поэтому я вас приглашаю на разбор матрицы на 2022 год. Это будет безумно интересно. Интересно, знаете почему, потому что вы узнаете такие себе интересные вещи, посмотрите, с какими ресурсами вы будете входить в этот год, какие таланты у вас будут открываться, что вам нужно делать в финансовом плане для того, чтобы у вас была реализация. Ну и самое главное, вы будете понимать, какое у вас на этот год предназначение да, вот именно в этом году, в чем вам нужно будет реализовываться, на что обратить внимание, кому-то, может быть, будут интересны вопросы, как себя вести с детьми, как вести себя с супругами, какие отношения входят э, на этот год, то есть как они будут развиваться. Поэтому, мои хорошие, я вас жду, приглашаю. Э, времени осталось не так уж много до конца года, поэтому всем, кому интересно, Пишите мне в личку, я буду вас, вам очень-очень рада и буду э, безумно счастлива сделать для вас вот этот вот прекрасный э, диагностический прогноз на следующий год.